так сегодня воскресенье я хотела сделать перерыв сегодня 25 день войны в моей родной Украине Хотела делать перерыв для того чтобы накопить силы и делать дальше хорошие дела помогать людям встраивать их ум душу и тело для того чтобы можно было двигаться дальше и использовать очередной кризис жизнью. Кризис, который сейчас происходит на площадке Украины, моей родной страны, это не просто кризис, и сегодня я буду с вами говорить, а что же делать дальше. И для этого, конечно, чтобы быть такой умной, естественно, я не только занимаюсь психологией, я еще пробую исследовать экономику, анализ сделать разных ситуаций, и что происходило и происходит сейчас, и что будет дальше. Я выложила статью с разрушенным бомбой, которая, ракета, которая попала в одну из харьковских квартир, вот сейчас в Фейсбуке у меня там есть пост. Так вот, что я лично, как психолог, как человек, как личность понимаю, что происходит в мире и от чего нам нужно не только сейчас защищаться в бомбоубежищах, кричать друг на друга ссориться, выкладывать свою агрессию, спорить с людьми, которые находятся в полусвастике. Это люди, все мы и русские, и украинцы, и весь мир сейчас проходит очень серьезную фазу. Первая фаза, вы знаете, была... Причем были предпосылки, об этом говорили многие аналитики и всякие там ведуни. Первая фаза, нас закинули в отдельном наморднике для того, чтобы одеть ошейник, так я это называю, да. И увидели, как люди реагируют. Это была первая проверка. И сейчас идет следующая проверка. Так, смотрите, как развивался мир, давайте порассуждаем, как трезвомыслящие люди. Я буду смотреть и в Инстаграм, в телефон, и сюда, в камеру, где я провожу параллельно в Фейсбуке. Так вот, вы все знаете, что мир как-то шел, развивался. Я сейчас вам напомню некоторые стадии нашего развития, что мы сами чуть-чуть понимали как взрослые люди. И вы, прекрасно, знаете, что мир все время развивается. Он не будет никогда стоять на месте. Я это скажу вам не новое, и вы это слышите каждый день из новых, из новых, из новых, новых и старых источников. И я помню года.. Три назад еще слышала от эзотериков эра Водолея, эра скоростной информации, эра перемены мира. Я это слушаю на конференциях, на которых участвую, научных онлайн-конференциях, э, буквально в прошлом или позапрошлом году, э, в лаборатории онлайн-бизнеса. Я помню, на, нет, на предыдущей конференции, это еще раньше было, сразу после пандемии, по-моему, или до пандемии, сейчас уже не помню, когда выступают лидеры рынка, бизнесов, инвестиционных программ, о а том, что идет время роботизации, развития новых технологий, что тот, кто не поймает эту волну, он будет за бортом. И там не было разговора про войну. Там просто была аналитика о том, что нужно успевать, уметь пользоваться телефонами, делать новое, потому что тебя выбросит за пределы. И вот забегая наперед, хочу сказать, кто будет слушать до конца, кто не будет, это вам решать. Я все приведу анализ, что происходило и что происходит сейчас, и что будет дальше. Мы будем вместе с вами рассуждать. Так вот, я уже более 10 лет на рынке онлайн-образования, и мне, как человеку, который начал заниматься онлайн, было неимоверно трудно. Я пришла в 49 лет в онлайн-образование, представляете? То есть мне... Трудно телефон, не хотелось купить сенсорный. А дети уже маленькие, в два годика сейчас, даже раньше, они с окна муху вот так вот снимают, думая, что это сенсорное. Да? То есть это к тому, что мир технологий развивается. Так вот, давайте к тому, что развивается, и мне было тяжело, и вот те мои коллеги. Коучи, психологи, которые сейчас боятся делать новое, они такие останутся в задворках. И неважно, они сидят в подвалах, в бомбоубежищах, или они находятся по ту сторону в России, или еще где-то. Неважно, потому что это, этот стресс, это... Ситуация с войной, она коснется всех, она просто идет на территории Украины, просто Украине достанется больше, но Украина больше и получит, потому что тот, кто пройдет с достоинством определенные трудности, естественно, ему и он закрепляется как личность, и дух прокачивает, ну и, конечно же, больше даются ему разных ресурсов, вы это понимаете, и я вам тоже это говорю, как человек, который э, собирает себя в кучку, видя, как мои э, родные и близкие страдают, э, их убивают, их насилуют. CDs, моих знакомых, друзей и так далее. То есть мне это говорить тоже непросто, и мне собрать себя в кучку тоже непросто. Я вам так скажу, потому что я человек. Итак, возвращаюсь к анализу. Итак, уважаемые друзья, кто меня слушает в Фейсбуке, пожалуйста, тоже включайтесь. Итак, 19 век это век индустриализации, промышленной революции. Были войны, коалиционные войны, революционные всякие события. Это период, когда общество начало выходить из средневековой вот этой зашоренности. Да, правда? 20 век. Это войны мирового масштаба. Это войны, когда, в процессе которых создавались новые границы, дележки территорий. При этом уже в 20 веке очень сильно было развито машиностроение, производство товаров классных, уже уходили какие-то простые товары. Это была, по сути, научно-техническая революция. Это 20 век. И в этом 20 веке было несколько... Фаз. Три фазы. Научно-техническая революция — это в 20 веке. То есть это была логистика, транспортная, автомобильная промышленность. Это была индустрия нового оружия, пулеметы, танки, химическое оружие. Правда? Помните? это не я придумала, это я беру анализы с того, что было в нашей с вами жизни. Вторая фаза 20 века — это уже научно-техническая эволюция, это хорошая медицинская промышленность, синтетические материалы, пластмассы, термоядерное оружие. Это вторая фаза 20 века. Третья фаза – информационно-кибернетические это космонавтика, это электронно-вычислительная техника. Помните, какие у нас были, кто из вас постарше, какие у нас были телефоны, какие у нас были телевизоры, какие у нас начали появляться новые гаджеты. Да, вспоминайте. Глобальный интернет. Создание индустрии развлекательной развлекательной индустрии, то есть кино, всевозможные спортивные зрелища, развитие роста э услуг, сервиса. Это третья фаза двадцатого столетия. Теперь смотрите, 21 век нам было объявлено разными людьми с разных направлений и научных и всяких нам направлений эзотерики, что это век Водолея, век сильных перемен, и что нужно успевать. Мы видели, как быстро развивалась технологии, технологии с компьютерами, с телефонами, как меняются айфоны, как, как люди в виртуальном мире начинают жить и создаются IT-технологии. И IT-технологии дошли до того, что сейчас, когда вот я даю своим коллегам вам не нужно много э, вот этих вот э, создавать сервисов для того, чтобы продавать дорого свои услуги и продавать людям адекватным, которые готовы расти. Э, вы создаете четко и понятно свою э, э, страничку любой соцсети, которую вы там выбираете. Вы четко, структурированно, фокусированно пишете, кому вы помогаете, чем вы помогаете. Вы создаете одну коротенькую через чат-бот, ведущую конкретно под вас, под вашу программу, под вашу консультацию, под вашу, что вы там людям продаете. Не надо создавать большие, серьезные, потому что люди уже и устали от этой большого количества чат-ботов. Поэтому сейчас многие и не открывают даже их, потому что сегодня, вот опять же, в сфере вот этого нов нового, которое сейчас с войной связано, больше требуется с людьми общение, личное общение, писать в личку, потому что у люди уже даже устали от этих технологий. Чат-ботов, которые везде кликают, приходит из Инстаграма в Телеграм-канал, везде этих каналов куча, мы не знаем, куда нажать, и голова распыляется. Да? Вот это век 21 века, в котором люди уже достигли пика. Теперь внимание. А что же это означает для нас, для людей, когда в двадцать первом столетии вот этот пик технологий уже достиг максимума, пока максимума. Мы смотрим войну, войну и все, что происходит в мире, через как кино смотрим. Да, есть возможность закрыть, например, Россию от того, что происходит в мире, и там тоже это делается с помощью еще, опять же, вот этих технологий. Но есть другой мир, который смотрит через спутники, через другие через другие источники, что происходит в мире. Понимаете? Здесь идет борьба кто кого. Но опять же, через IT-технологии. Вот запоминайте слово IT-технологии. Так вот, что такое 21 век? На самом деле, друзья, это век развития. Следующий этап развития. Помните, мы проговорили 19-й, 20-й, с фазы, да? А вот теперь смотрите, век искусственного интеллекта, облачных коммуникаций, век стирания границ, понимаете? Тех границ, которые строились веками, на предыдущей фазе войны, ты... Это мой Крым, это моя, мой дом, это моя. Да, понимаете, да, о чем я? То есть сейчас идет. Мы еще не все это понимаем, я сама тоже до этого дохожу и делюсь с вами. То есть идет век стирания границ. Все, что было создано до этого. И это означает, что это время стирания границ и раздвижения границ возможного. Здесь у вас квантовая психология, здесь у вас другие видения, кто чем занимается, вы знаете, о чем я. Поэтому многие люди, которые психологи те же, которые вот там летают, но они не знают, что с этим делать, а что с этим делать, это значит, свои знания, свои навыки, упакуйте продукт, который будет людям интересен, а это значит пройти неудобство заплатить деньги, сесть попотеть и создать систему, чтобы к вам приходили ваши люди, которые интересуются вами и вашим продуктом. И тем, на самом деле, не продуктом, а то, что вы дадите в результате вашего продукта. И поэтому люди сейчас многие... Вот вчера проводила занятия, кто-то сидит в подвале, кто-то сидит в бомбоубежище, но у них как-то еще с трудом есть это, этот интернет, и они даже боятся, даже находясь в бомбоубежище, делать новое. Представляете, какие мы инертные? Так вот, век искусственного интеллекта вычленить людей, уберет людей, которые не захотят развиваться, идти в ногу со временем. Понимаете? И вот вот это время стирания границ и без без, без просто нереальных возможностей раздвижение границ возможностей сейчас наступает. И когда в вашей голове вот это сейчас останется, может быть, многие из вас задумаются что помимо того, что ты умеешь там гадать там, не знаю, картами Таро, делать там какие-то метафорические карты у тебя есть, ты умеешь это. Это же только инструмент. Или ты обладаешь какими-то другими своими, э, как специалист, э, навыками. Может быть, пора сесть и подумать, что ты будешь людям полезен или полезна. И тебе, может быть, стоит создать эту систему, со мной или с кем-то другим, неважно. Поэтому век 21-го столетия — это не просто кризис, это возможность. И если учитывать, что происходило в мире, вот я вам озвучил начиная с 19-го столетия, и что сейчас происходит в 21-м, то те люди, которые боятся делать новое, их просто выбросит за борт. И вот поэтому я сейчас выступаю перед вами как человек, который переживает боль и эмоции, что происходит в моей стране. Я собираю себя по кусочкам, скажу вам так. Но при этом я думаю и рассуждаю, а что будет дальше. Потому что в моей жизни было много кризисов, тяжелых кризисов, потерь, утрат. В моей жизни была война, тяжелые болезни. В моей жизни была утрата жилья. Много чего в моей жизни было. Это тоже были мои кризисы. Но я четко знаю, что любой кризис ⁇ это рост. Поэтому 21-е столетие в масштабе мира, который происходит на территории государства, это не только с точки зрения Бог нам дает возможности, как, про которые мы все знаем, да? а это еще открытие конкретных возможностей, а что вы будете делать. Поэтому, мои уважаемые коллеги, психологи, коучи, если вы сейчас притихли и не ведете... Не создаете систему, со не создаете цепочку с помощью, опять же, тех же антитехнологий. Потому что в новой реальности, которая кто-то выживет, кто-то кого-то загребут, кого-то убьют, она будет жизнь все равно продолжаться. Жизнь все равно будет продолжаться. И люди захотят кушать, люди захотят одеваться. Да, это будет дорого. Да, будут деньги по-другому. Деньги будут держаться... Как правило, деньги будут э, не бумажные. Время идет к тому, что деньги будут виртуальные. Э, в общем, будут другие, другой будет мир. И нам хотелось бы или нет, но это надо быть готовым, надо это признавать. На основании того, что было, как все менялось, тот, подсоедини, кто подсоединился позже, послушайте это, этот эфир э, позже, ну, записи послушайте. Поэтому те, кто из вас э, боялись делать новое, те, кто прятались за мамами, за папами, еще как-то одевались, боялись вкладывать деньги, вкладывать свои ресурсы, нервы и использовать новые технологии. Помните, что сейчас мир стоит за новыми технологиями. И еще раз повторюсь, я начинала свою работу в онлайн, когда мне было 49 лет. и Мне было неимоверно, неимоверно тяжело даже перейти на новый телефон, вот этот сенсорный. Я даже iPhone купила только несколько месяцев назад, потому что это новое, это неудобно для меня, потому что новое. Я такой же человек, как и вы, но я понимаю, как психофизиолог, что нейронные сети, неокортекс, это вот связь с высшим, с высшими силами, и это связь с развитием тебя человека как такового. Болото это гниение. Если вы не развиваетесь, не идете в ногу, боитесь сделать новое то вас жизнь заставит. И вот этот всемирный, а это всемирный уже кризис на территории моей родной Украины, он коснется всех. Я вижу, как в Германии цены поднялись уже в два раза. Я вижу, как э, здесь, в Египте, где я осталась, спасибо большое за ваши сердечки, я вижу, как в Египте сейчас уже цены тоже поднимаются. Я вижу, как россияне э, кидались э, э, с, с украинцами. И сейчас россияне прижимаются, уже при, поутихают чуть-чуть, потому что их везде обжимают. Обжимают, обжимают, и они пока что не понимают, почему их обжимают везде, или возмущаются, потому что они притихли и делали вид, что они не понимают, в какой стране они живут, что время демократии – это значит выбирать себе тех правителей, которых вы достойны, как мы выбираем, нас за это бьют, лупят, убивают, мы Майдан за Майданом. И так получилось, что мир просто наблюдал, когда Россия пришла в Украину 8 лет назад, и как-то так, вроде бы как. И мы с горем пополам мы как-то боролись, развивались, но сейчас вот такая пошла вот такая пошла работа. Поэтому, к чему это я? К тому, что Прошу вас написать вот в этих комментариях, я сейчас запись оставлю, как вы думаете, что нас ждет ближайшие 2-3 года на перспективу 30-50 лет? Вот попробуйте помечтать, потому что следующий этап наш, не просто заседать, залипать на рептильном мозге, что нам болит, что нам страшно, как животные выжидать. А наша задача — включить неокортекс. А этот человек — это гомосапис, это божественное. И вот это божественное, потому что Бог внутри нас, это для развития. Бог нам дал эту жизнь, чтобы мы развивались. А для этого у нас есть неокортекс, который связан с мыслями, мечтами и будущим, потому что скоро буду давать курс, как правильно мечтать, как правильно хотеть и соединять себя в единую структуру. И следите за моими материалом, буду вам давать очень полезные материалы. Так вот, как вы думаете, что будет в ближайшие 2-3 года с перспективой на 30-50 лет вперед? Вот попробуйте зайти вперед и помечтать. И представить, что же будет с учетом, что было, начиная 19 века, к чему мы пришли и что будет дальше. учетом ваших фантазий, счет ваших знаний вашего интеллекта я уверена что вы сможете найти интересные моменты и таким образом сможете продвинуть себя вперед помним еще раз неокортекс это та часть мозга которая развивает человек и человека и если человек имея только холодильник и принимая ту информацию которая его устраивает и дальше ничего носа своего не видит его будут наклонять нагибать разные ситуации. И на большом мировом масштабе люди настолько засели, расслабились. И Европа, и Америка, и Украина, и Россия, что вот эта вот война, которая шла 8 лет, она шла, она готовилась, готовилась масштабному. И все вроде бы как знали, и все вроде как аналитику проводили. Ну, как-то булки расслабили. Так вот сейчас, что будет дальше? После бомбежек, после разрушения в Украине, что будет дальше в мире. Ну, а я вам подсказочку дам, что мир идет к роботизации. Поэтому золотой миллиард не просто ходила информация. И останутся только умные, продвинутые, и те, которые не боятся нового, те, которые не боятся новых технологий, те, которые не прижимаются за мамами, за папами, за то, что ему должны и обязаны кто-то другой дать. Вот, собственно, все, что -то я хотела сказать. Напишите, пожалуйста, свои мысли, э, комментарии под этим видео. Запись в Инстаграме оставлю и в Фейсбуке тоже. А я пойду немножечко отдохну, потому что завтра начинается новая трудовая неделя, и моя задача — помочь людям, себе э, собрать этот стержень, научиться мечтать, научиться хотеть, вести фокус внимания на том, чего ты хочешь. Потому что Сегодня общалась со своей клиенткой здесь. Она уже мне стала приятельницей. Она психолог. Она так много знает. Она и в эзотерике шарит, она и в психологии типа шарит. А организую это. Так вот, к чему я? Если вы много знаете и не делаете, то вы нарушаете ту договоренность с Богом, которые вы получили, да, и вас всяческим образом напоминают вам, ну, эмоции эмоциями, ну, бери и делай, а с, создавай свой бизнес, создавай э, свой, вот сейчас как говорят, бизнес в удовольствие, конечно, и дальше вы психологи, коучи, художники, кто там еще из вас, чем занимаются, и дальше вы можете делать этот бизнес в удовольствии, Но только используйте современные технологии. Не бойтесь выходить за пределы реальности своей, потому что вытолкнет еще больше. Или фейсом Table и нафиг с базой. Ну, простите за мой французский, а как? Я называю вещи своими именами, потому что многие говорят, как там Да, да нормально дальше будет. Тот, кто выживет, будет и дальше кушать, любить, ходить на психологам, психотерапевтам, воспитывать детей и так далее, и так далее. Все будет так же, только выживут те, кто развивается. Ну, а вас прошу напишите, как вы думаете. Проявлять себя, совершенно верно, быть натуральными, да, спасибо, быть натуральными, искренними, открытыми, не бояться, не прятаться, мне страшно выходить в эфир. Ах ты, идти твое налево, да как ты людям поможешь, ты тебе старше выходить? Вот и жди, пока тебе опять кто-то там долбанет какая-нибудь. Если не война, так еще что-то. Понимаете? Нас постоянно мир толкает к развитию. А мы этого не видим. Или те люди, которые сейчас уехали м -м, беженцами. Вы думаете, там прям так сладко? Нет. Там очень не сладко. И там долго нас никто не будет терпеть. Тот, то будет развиваться, тот, то будет стремиться, он будет чем-то полезен, он поднимется. И за счет онлайн бизнеса. Потому что сейчас идет... Объединение и рассоединение границ. Сейчас не будет границ. Запомните, если сейчас Россия, которая, к сожалению, под колпаком у Мюллера <с> не проявится, ее надолго за запакуют под Сынковым гробом. Простите, но я называю так, как я это вижу. Даже та Украина, которую уничтожают. Вот сейчас там просто лупят и уничтожают. Просто уничтожают Украину. И я сейчас уже, уже говорю, Стараюсь не пропускать, потому что просто супер, как болит, как ужас, как болит душа. Идут там все равно, останутся люди, и они выживут, и они будут переосмыслить, и они будут жить другой жизнью. А те, кто не переосмыслит, и они дальше пойдут, начнут болеть, начнут ныть, но в это время перемен, трудностей остаются только сильные. Поэтому миру нужны сильные, умные, продвинутые. И если вот технологии 21-го столетия не хочется сделать, не хочется вам сделать короткий чат-бот, чтобы приглашать людей на консультации, ну, простите меня, ну и сидите там, где вы сидите. Просто выходите в эфир и просто трепайтесь. Ну, вам нравится трепаться. А если вы хотите помогать людям, сузить свое направление, быть открытыми помогать, и быть настоящими, и вот сейчас время настоящести и показывает. Сейчас именно вот время настоящести нашей, искренности, любви, признание, принятие. Где-то нужно дать под жопу нормально кому-то, кому-то надо пожалеть, кому-то надо, надо дать э, технику, кому-то надо дать э, какую-то успокоительную. Что я делаю? Я даю людям успокоительные, я их вывожу из состояния тревоги, состояния ступора, а потом я показываю, делай вот это, вот это, вот это, и будет тебе это. Вы думаете, все это люди делают, то приходит бесплатно? Хренушки. Мы бедные, мы несчастные. Так вот и будете бедными и несчастными. Понимаете? Я, вот это мой стиль. Может быть, я кому-то не нравлюсь, но знаю, что тот, кто нравится, кому кто мне ко мне приходит, те растут. Очень сильно растут. И психологически, и финансово. Потому что финансы – это следствие психологически. Кто я? Я личность, я иду, я не боюсь, я делаю. Или я прячу за мамой, за папой, за, за правительство, мне должны и так далее. Нет, друзья мои. Время 21 века – это время развития. Время стирания границ, время возможностей. Поэтому не бы вы находились, в какой стране бы вы ни находились, вы сможете развивать свой бизнес, свои услуги. Не всем надо там, варить, кушать, не всем надо мести и мыть полы. Там, понятно, что от, вашего, от вашей способности вы сейчас можете стать коучем, психологом хорошим. Да, даже не имея психологического образования. Кто хочет? то кого клеп ковари приходите на консультацию покажу как задавая правильные грамотные коучинговые вопросы вот вчера было две девушки одна семнадцатого года проходила у меня написала мне я даже не помню ее в семнадцатом году она у меня проходила тренинг по деньгам и по самогипнозу пишет я потом выложу ее отзыв пишет я не смогла учиться дальше Потому что мама заболела рак, получила рак, и я ушла из программы. Но благодаря вашим программам, вашим техникам, вашим, она прошла гипноз, успела пройти там, может, не все, я помогла вылечить маму. Вот онка Я в шоке была. В 2017 году она у меня проходила какой-то там тренинг. У меня же их много, я за эти 10,5 лет уже много чего провела и сделала, пользу дала людям, слава тебе Господи! Слава тебе, Господи. Вторая пишет. Я сейчас сижу в бомбоубежище, и моя тема, значит, здоровое питание, фитнес. Почему вы думаете, что не будет этого, не надо будет? Если у вас все в порядке с головой, то вы хотите заниматься телом, и вы будете заниматься телом. И в онлайне можно давать эти курсы, и можно показывать. Мир без границ. Это 21 столетие эра, следующего перехода на новый уровень. Друзья, напишите в комментариях, как вы видите через 2-3 года сегодняшней ситуации, что будет нового в мире, что будет с Украиной, что будет с Россией, по-вашему, что вы там знаете. В перспективе 30-50 лет. Вот и интересно. А я вам желаю думать о будущем, делать маленькие шаги сегодня, мечтать, быть искренними, добрыми, настоящими, и не сидеть, и не ждать. Бог видит все. Понимаете? Вот тот, кто идет в ногу, тот, кто бои, не боится и делает, тому открывается. А тот, кто просто наблюдает, ну, это тоже ваш выбор. Всех вам благ. 30 минут. Я молодец. Пока-пока.